что получилось в конечном итоге. На никель-металл-гидридных аккумуляторах он так шустро не работает. Включаем пуск. Начинает качать компрессор. Заряд показывает полный. Работает достаточно шустро. Вот подушку надувает. Все работает. привет дорогие друзья и пользователи youtube у меня вот был такой вот старенький тонометр работающий на никель металл гидридных аккумуляторах и я решил его переделать на литион. что было сделано вот отсек для аккумуляторов по краям стояли пружинки контакты для аккумуляторов все это я выбросил Просверлил отверстие внутрь корпуса. Сам аккумулятор закрепил на двухсторонний скотч. Провода вывел внутрь. Заказал в Китае вот такие аккумуляторы. Аккумулятор называется 802040. Стоимость двух штук примерно 4 доллара. В них уже установлена плата защиты от короткого замыкания, от переразряда и от перезаряда. Здесь нашел удобное место, чтобы можно было поставить гнездо зарядки. Пропилил отверстие под посадочное место. Для разъема заряда разъемы достаточно удобные. Здесь всего два контакта, плюс и минус. Как правильно просверлить отверстие? Тоненьким сверлом, примерно 0,5 мм, мы просверливаем отверстия, до которыми будет расстояние 5 мм. А потом более толстым сверлом диаметром 3 мм. Это отверстие увеличиваем. И вот эту перемычку между ними спиливаем надфилем. Вот и все. Все это запитал вот по такой схеме. Плата до тонометра нашел куда провода подходили от аккумулятора. Плюсовой идет на контакт микро и также идет на красный аккумулятор восемьдесят двадцать и также минусовой, черный он там по цвету был идет на контакт microUSB на минус и также идет на минус аккумулятора 80-20-40 то есть схема очень примитивная очень простая теперь посмотрим внутри а, для разборки здесь вот есть таких э, два небольших кубчика, их откручиваем и аккуратно снимаем вот эту верхнюю крышечку. Провода подходят вот здесь. Красный плюс, серый, ну в данном случае серый минус, то есть плюс ближний, минус дальний. Гнездо размещено здесь. Провода спаяны и залиты горячим клеем. В общем-то и все.